Всем привет! Вот сегодня, сейчас вернее, буду распаковывать вот такой вот подарочек, который мне прислал мой сват. То есть свекр моей дочери из Соединенных Штатов. Ранее я показывал тут видео, как жена прибывала, приезжала в Барнаул. Ну и как не довезли ей чемодан. Видео эти, конечно, еще продолжаются. История еще не закончена. Я вот хотел бы показать вам небольшой сувенирчик. Фирма Cabelace. Вот, Кабелес. Кому интересно. Пожалуйста. Разрезаем фотоаппарат. Ой, фотоаппарат. Разрезаем упаковку. Не умею я по-другому распаковывать. Как-то у людей получается. Ну, вот так как эти кусачки или как... Плоскогубцы предназначены мне. Я не собираюсь сохранять упаковку. Вот Здесь вот 7 предметов в этих плоскогубцах. Я вот сейчас смотрю, отвертка плоская, отвертка фигурная, вот она. Далее ножичек небольшой, вот он, это уже 3, 1, 2, 3. Пила, ну так вот что-то вот надо в дороге отпилить. Открывашка ножницы, Ну и плоскогубцы, естественно Сами плоскогубцы Вот, хотел вам показать По-быстрому Говорят, что Интернет-компания, это американская Одна из самых известных Для туризма, для рыбалки, для охоты ну, Сейчас я складу С собой буду теперь в машине возить Но ну, произведена она Как и все у нас в России. Маданьчина. То есть американские компании размещают свои э, производства в Китае и производят там подешевле продукцию. Ну, не знаю, говорят, что в Америку Китай другой идет. По сравнению с тем, что в Россию. В Россию все под подряд. Хотя утверждать не, не буду. А в Америку типа Китай лучше. Ну, так, достаточно-то. Такие неплохие плоскогубцы, я скажу. Вот так вот что-то от дороги оторвать. Вот почему-то они до конца. Интересно. Здесь вот обычно плоскогубцы как-то вот так вот скругляются, а эти нет. Видимо, из-за того, что они универсальны. Мне как-то лет 15 назад, а может больше, присылали из Германии набор инструментиков до сих пор он у меня живой вот но ну, надеюсь и этот будет живой как-то будет вот защелкивалась еще она может и защелкивается ну, ничего такого ниже ну так вроде качество неплохое вот а здесь еще есть видите что еще есть чехольчик вот он вот он можно вот этот инструмент носить на поясе вот так мы его раз Почему-то он не заходит до конца. Чехол-то не родной. Так, лишь бы сунуть. Видите, он не входит до конца. Вот так-то. Как вот мне его? А никак. Еще под ремешок сделано. Кэбблос. Все американское. Говорят, что качество. Ну, что-то тут качество хромает надо сказать все плоскогубцы я вам скажу так-то неплохие вроде но в машине пойдет пользуется в гараже конечно я их быстро израсходую длина этих губок 25 миллиметров они можно сказать не плоскогубцы такие а как типа утиков сужающиеся вот в самом узком месте два с половиной миллиметра ну то есть можно подлезть где-то в широком месте плоскогубцы 5 миллиметров ну, где-то что-то неудобно ну-ка посмотрим вот так вот Оп. ну я вам скажу не знаю короче брать не буду пока, пока это для меня только сувенир не могу не рекомендовать не еще что то просто показал что вот прислали вот такой вот сувенирчик ну все, всем пока. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Буду что-нибудь интересное рассказывать. А так-то вот смотрю, все такое не пластмассовое, надо сказать. Внутри металлическое. Здесь все заверточки такие внутренний шестигранник. Меленький. Ну-ка насколько шестигранник. Залезет. Он залезет у меня. Немножко. Нет, не залезет штангенциркуль слишком груб, грубоват для этих шестигранников ну все очередной раз говорю все вот здесь вот инструкция типа как пользоваться ну ко мне вот интересует вот так вот едешь куда-нибудь костер развести пилочка вот такая как-то вот как-то вот не совсем они руке, что ли. О, пилит, я вам скажу, отлично. Написано, сталь там какая-то. Супер-мупер. Вот, упереться, упереться вот так, и эти губки упираются в руку. Не совсем приятно. Наверное, придется, если пользоваться вот так вот, вот этим чехлом. Раз. Вот так. Вот так. О, вот так нормально. Ну вот я вам скажу. Сухую палочку 20 на 13. Вот сами видели, за сколько я отпилил. Легко, непринужденно. Так вот щепки колотить для костра, напилить, сучки напили, геймель в дороге. Самое то. Может еще что-то сделать. Мало ли, бывает вот такие мелочи спасают человеку жизнь. Еще раз покажу. Ножик. Ножик, ну-ка, ножик. Ну, ножик, конечно, так себе. Отвертка. Не знаю, что за отвертка. Это фигурная плоская отвертка. Тик-тик-тик. А что она у меня? Как-то не совсем поддается. А, вот она. Вот тут есть специальная штучка такая. Ногтем раз. Эти два можно спрятать. Так вот спрятать. Ну, отвертка такая, средненькая. Пойдет в дороге. Ну и здесь вот эта пила. Пила неплохая. Открывашка. Пиво, наверное, открывать. Чпок. Отлично. Пиво я не пью, правда. Не люблю. Ну и ножнички. Такие. Мы посмотрим, как ножнички режут. Ну, так. Отрезать можно, короче говоря. Все. Собираю. Чехол не подходит. В Америке тоже полно Китая. Да? Вот такие вот дела. Подарок. Или как? Сувенир. Из Соединенных Штатов. Маденчина. Всем пока.